узнать срок годности у конфет в магните нужно взять полностью вот этот лоток с килограммом 5 конфет вынуть его если это еще он удастся он весь цепляется и сзади на весу ну, вот, так вот посмотреть картоночку Ух, удалось. Ловко, да? Обратно я классно.